В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР, программа «Кунмайек», студия Тимур Тимергалеев. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы посвящена правонарушениям среди несовершеннолетних, а именно их профилактике, как со стороны правоохранительных органов, так и учебных организаций. И для обсуждения нашей сегодняшней темы мы пригласили к нам в студию Сауле Мирманова, начальника управления образованием мэрии города Бишкек. Здравствуйте, Сауле и инспектора отдела по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности Главного управления внутренних дел города Бишкек Зухру Саметову. Добрый вечер. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать интересующие вас вопросы нашим гостям по телефону в студии 0312 67 11 41 или отправив смс-сообщение на короткий номер 8060. Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению нашей сегодняшней темы, давайте напомним, что на прошлой неделе в результате драки между учениками одной из столичных школ скончался несовершеннолетний. Скажите, что известно об участниках этого инцидента? Как они характеризовались, как по месту учебы, так и по месту жительства? Состояли ли на учетах правоохранительных органах и так далее? Оба несовершеннолетних не состояли на учете ВДН. Также не состояли как неблагополучная семья, то есть... Не было со стороны них никаких правонарушений ранее. А, со стороны. Паша, да, это, это обычные ребята, городские ребята, парни, как они значит, учились не на пятерке, но никогда не были замешаны в каких-то противоправных действиях. Да. Пропуски занятий, вот эта проблема наша, но школа с этим работала. Конечно. Но мы не будем а, останавливаться на одном данном факте. Вообще известно, что данный инцидент произошел между подростками во внеурочное время. Да. То есть и даже не на территории школы. На футбольном поле. То есть да. на футбольном поле. Да. да. Но внеурочное время уже. То есть, вот скажите, да было... вот а, в данном случае какова ответственность как педагогов, так и родителей? Конечно, печальный сам факт, что произошло. Это трагедия для всего города, не, не только детей и педагогов. Да? Это произошло в вечернее время. 25 мая у нас был завершен учебный год. Дети были распущены на каникулы, но у девятиклассников консультации. Сегодня был первый экзамен. Консультации... Они носят добровольный характер, и ребята могут их не посещать. То есть э, до 3 числа сегодняшнего дня ребята готовились к экзамену. По завершению учебного года, да. Ну вот здесь вообще норма ответственности как-нибудь можно определить по данному факту? А, ну, сейчас идет следствие, норма ответственности будет определена. А, здесь просто некая моральная составляющая, возможно. Я тоже ощущаю свою косвенную вину, я готова за это тоже отвечать. Но Мы говорим о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Как правило, это меры да, правового, воспитательного и иного характера, направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению данных правонарушений. Скажите, вот со стороны правоохранительных органов, какая работа ведется в этом направлении? Со стороны э, э, э. инспектора по делам несовершеннолетних, в образовательных школах проводятся лекции, беседы э, на правовую тематику. То есть несовершеннолетним доводят, какая может быть ответственность за какое-либо правонарушение. Эм, приводятся статьи, и какая за них идет ответственность. Вообще сегодня не за... мы не занимаемся в отдельности органы правоохранительное, отдельное образование, у нас работают программы межсекторального взаимодействия. Да? И это комплексная вещь, комплексная проблема и сеть мероприятий, которые совместно проводятся. Здесь вот немножко следует отметить, наверное, некую, скажем так, социальную деформацию, произошедшую в обществе. Я так думаю. И э, утрачивается институт семьи. Это тоже надо признать. да. Взаимодействие семьи и школы, она тоже сегодня испытывает какие-то сложности, трудности, потому что очень много родителей, которые заняты заработком, допустим, вне пределов города, да, страны, и дети вот остаются без попечения. Это отдельное направление. Да? Дети, которые не посещают занятия это и находят какие-то другие себе места для времяпрепровождения. Это другая категория, если взять вот городских ребятишек. Вообще все дети, они независимо от статуса семьи, они как-то вот одинаковые. И, и наша задача взрослых, наверное, да, педагогов со своей стороны – там, органов правоохранения, с другой стороны, через призму своих действий посмотреть, да, и вот, это, и вот эта просветительская работа сегодня, и в том числе с родителями, она очень актуальна и важна, поэтому комплекс мер, комплекс мероприятий совместный только это приведет к, к воспитанию, хорошему воспитанию детей, молодежи. Поэтому мы очень много совместно работаем. Здесь все, ничего нового изобретать не нужно. Это все вещи, которые имели место быть в недавней истории и педагогике. Вот в частности, если я буду говорить как педагог, да. Но сегодня используются и современные какие-то новые методы. Мы сегодня привлекаем самих детей к этому. У нас в городе работает вот школа лидеров, разная, и с ними встречаемся отдельно. То есть в соцсетях ребята общаются. Да, сегодня Городские родители очень активны. Вот в городе есть городской совет родительский, да, и мы с ними тоже обсуждаем эти, поднимаем эти вопросы. В каждом районе были, проводятся, и вот в данное время в связи с этим последним случаем проводятся родительские собрания на предмет обеспечения безопасности детей во время вот таких длительных каникул. Вот сегодня работают пришкольные площадки, да, оздоровительные. Но мы не можем за три каникулярных месяца полностью взять, допустим, на себя эту ответственность, да? Но тем не менее мы очень этим обеспокоены. И сегодня, проводя собрания родительские, встречи с родителями, мы пытаемся объяснить, что все-таки время детей в каникулярное время нужно брать под жесткий контроль именно мамам, папам. Ну, с самого угу. института семьи. Да, да. Как Вы считаете, вот по-вашему, какие факторы влияют вот, на одну из актуальных проблем современного общества, вот именно то, что преступность среди подростков у нас? Это, конечно же, не контроль родителей за провождения несовершеннолетних. То есть дети предоставлены сами себе. Отсутствие досуга. А, миграция у нас очень в последнее время... Родители оставляют своих детей на попечении бабушек, дедушек, даже соседям. Бывало такое, были такие случаи, что при проведении подворового обхода мы выявляли таких детей, которые оставались на попечении соседей, совсем посторонних лиц. И вот совместно с УСР, Управлением образования, мы проводим такие работы, то есть выявление таких семей, которые остаются дети, без контроля, да, без попечения родителей, и уже берем их как бы под особый контроль на учет. А скажите, количество таких детей в настоящее время растет или уменьшается растет, Вот статистике? Растет, растет. Все чаще и чаще родители уезжают за пределы Крымской республики, в погоне за деньгами, и как бы дети остаются одни. А норма Это... ответственности родителям прописана вообще какая-либо юридически, если брать с правовой точки зрения? Да, есть такая статья уклонения от воспитания своих детей». Есть. Ну хорошо, привлечешь, а дети же должны чего. Вот, вообще было отмечено, что обеспечение досуга подростков – это очень важно. И вот что необходимо предпринять меры? Хорошо, вот первые каникулярные, пришкольные лагеря, а потом еще что-то организуется. Может быть как-то ну, увлечение спортом, какая-то еще общественная деятельность? Конечно. Нужно как бы побольше открывать таких доступных кружков. У нас хотя имеются городские центры детского творчества, где кружки эти бесплатные, но хотелось бы, конечно, чтобы их было больше. Потому что не каждый ребенок может какие-то там позволить себе секции, да, заниматься в секциях. Дети слоняются у нас на улицах. Вы знаете, что сейчас на территории Кыргызской Республики действует закон, который ограничивает... После, вот в летнее время, с 1 июня по 31 августа, нахождение детей без сопровождения взрослых после 11.00. То есть при обследовании компьютерных клубов мы выявляем, вот, все чаще и чаще дети находятся в компьютерных клубах. Сейчас вот летнее время. И при обследовании этих клубов мы выявляем там детей очень большое количество. Потому что им некуда идти. Некуда идти или они не хотят идти. Не хотят, может быть, домой идти и вообще нечем заняться и они вот находятся там. Сулейчих Салуксна, скажите вообще достаточно ли государства, но ну вот если брать в частности наш город, выделяется финансовых средств на то, чтобы обеспечивать внешкольную работу, какую-то проводить и обеспечивать досуг? Да, это система дополнительного образования сегодня, наверное, это, этот сектор наиболее важен, нежели преподавание физики или химии, да, потому что Нравственность, личностный рост ребенка, духовное обогащение, и это, наверное, первоочередно. В городе у нас в пяти центрах, это внешкольные образовательные организации и станции техников, представлено порядка 336 кружков. Да, но а, летнее время от, – это от отпуска педагогов, и, конечно же, будет их значительно меньше. Город что предпринимает? А, город сделан ориентир на развитие массово, массовых командных видов спорта. А, работает школьная лига. А, там тоже есть определенные какие-то сложности, да, и с учебным временем, и с взаимоотношениями ребят. Но все-таки а, практика вот за эти два года показывает, что детям... Uh, все равно необходимо какое-то uh, объединение, да, детям необходимо создавать условия для состязательности. Вот, и в частности, если мы uh, все вместе создадим условия для того, чтобы развивались командные виды спорта, наверное, тогда uh, пацаны будут понимать, что такое мужское плечо, что такое плечо друга, что такое коллективная ответственность, да, и... Uh, Таким образом, занятость детей будет как-то обеспечена больше, да, охвачена. Но, конечно, этого недостаточно. Но сегодня рынок, и рынок образовательных услуг, он тоже достаточно широк. Сегмент частного присутствует в нашей жизни. И другой вопрос, что это все недоступно для всех, не одинаково, скажем так, доступно. Да? Поэтому здесь есть над чем работать, все-таки и мамам, папам в том числе. Что делает образование в течение года? Значит, сегодня очень много организаций международных и наших поддерживают хорошие инициативы. Ну, Допустим, в частности, проявление любви художественной литературе, книги, да, проекты «Читаем вместе». Это гостевые встречи, это вызывает какой-то интерес. Ну, и родители сегодня понимают, что, возможно, нужно общение <laughs> с живым словом, да, и никакая гаджетизация этого не заменит. Как-то вот нам, взрослым, нужно объяснять детям, как дозировано э, позволять им пользоваться э, информацией с интернет-порталов, да, э, что именно должно вызывать интерес у подростков, ребенка, ну, по разным возрастным категориям. Вот здесь вот э, это, конечно же, и профессионализм моих коллег, педагогов, психологов, социальных работников. Поэтому опять-таки я хочу сказать, что только в системе комплексно мы сможем как-то э, противостоять вот негативным каким-то моментам, тенденциям, с которыми дети сталкиваются в жизни, в нашей обыденной, особенно э, взрослые дети. Это все равно дети, даже если они взрослые. Поэтому по-любому а, с ними нужно общаться. Вот общение – это вот то, чего ничего, что, ничто не может заменить, да, как у маленького принца. Ну да. нет, нет роскоши более достойной, чем роскошь человеческого общения. Я вот даже как-то и говорила детям, вот, недавно разговаривали с подростками, прочитайте хотя бы маленького принца. Очень интересные мысли, подумайте, поразмышляйте. И а, в семье должен быть этот, этот культ. Да, это потребность в образовании. Вот роль семья, мне кажется, наиболее важна, потому что когда происходит какой-либо инцидент, то у нас сразу нападки на педагогов в первую очередь, там правоохранительные органы, да, они несут ответственность, получают там, ну в лучшем случае дисциплинарное взыскание, в худшем, как правило, освобождение от занимаемой должности. Угу. Вот какие-то меры взаимодействия в этом должны быть или нет? Что делается? Здесь вот палка о двух концах. При том дефиците педагогических кадров, которые сегодня мы испытываем, и постоянное такое внимание, в кавычках, скажем, да, педагогам оно, конечно, не вселяет надежды. Но и мы же понимаем свою ответственность. Вообще, учитель сам по себе, человек такой вот очень все воспринимающий. и… Любые вещи, которые происходят с, с ребенком, это и касающиеся здоровья, тем более жизни, это вызывает вот это такая рана неизгладимая у каждого учителя. Потому что мы все же родители, мы все мамы, мы все папы, и поэтому это прям живое такое. И одними наказаниями педагога, конечно, проблему не решить. Общество должно понимать, что мы все вместе должны противостоять. Вот каким-то негативным таким тенденциям. И все вместе должны решать конструктивно. Да? А если будет вот такое эмоциональное исключительное воздействие на педагога, конечно, но ну, это к чему приведет, ну, возможно, уйдут педагоги из школы, да? Ну и некому будет учиться, да. Тогда будут другие сложности. А вот правоохранительные органы, они вот до сих пор представлены в глазах несовершеннолетних, в первую очередь, как карательный орган. Или же все-таки уже, уже как-то ну, идется, что налажит нагруппный да, да, диалог? И... диалог. У нас за каждую школу закреплен инспектор ИДФ. Имеется свой кабинет профилактики, куда дети заходят чаще, стали чаще заходить. И как бы уже идет доверительные какие-то беседы вот, между уроками, заходят, общаются, доверяют. Ну, как-то уже более налажен контакт. Да, с, с милицией. То есть, если раньше они боялись, прятались, то сейчас нет. То сейчас уже уже другая ситуация у нас в школах. Понятно. Ну, согласитесь, наверное, нельзя не отметить, что отсутствие идеологии как таковой приводит к тому, что у нас происходит, и вот это и в самом обществе, конечно, в первую очередь отражается, но вот дети, именно подростковый возраст, как наиболее самоуязвимые, они же все впитывают, это… И пример с взрослых вот что необходимо делать все-таки ну если взять недалеко тот период да, в вот, советское время тоже были и драки и также были инспекторы по делам они совершенно и боялись тоже всегда погуляли поставить тебя на учет но тем не менее дети как-то были все-таки более слажены Ну а со сменой формации, в принципе природа человека не меняется да, и нравственные ценности их никто не отменял, и они незыблемы в любой период да, существования человечества. Вот опять-таки, э, все таки воспитание детей, да, э, образование детей, оно, и только оно, наверное, позволит правильно реагировать на современные вызовы. Они меняются, да. В наше время… Мы слышали и читали там о наркомании, там о спиде. Это было нечто непостижимое для нас. Да? Сегодня, посмотрите, другие какие-то пороки существуют. Да? То есть со временем это все меняется, новые какие-то вызовы. Но опять-таки семья, семья, авторитет семьи — это... Большой, большая роль и большой ресурс поэтому наверное нужно вот как-то способствовать тому чтобы его упрочивать он, он должен быть крепкий но ну, сегодня вот в школе посмотрите фенимизированная школа да в основном это педагогия женщины очень сложно, как-то вот, допустим, особенно с мальчишками, да. Здесь нам на помощь вот инспектора ИДН. Очень, очень уважительные отношения с ребятами, доверительные отношения. Даже вот очень приятно это удивляет. Вот я, когда бываю в школах, разговариваю с детьми, да, такое доверие идет. То есть дети видят защиту в этом. Значит, ее недостаточно вот в открытом обществе, да? И э, сегодня нужно, вот, наверное, предпринимать какие-то меры экономического порядка, порядка да? чтобы и родители не уезжали, чтобы дети были охвачены заботой семьи, ну и школы, конечно. И органов правопорядка. Да. Но, а вот... Мы, и культуры, да, и спорта. Культура, спорт, и да, музеи, вот. и библиотеки. И все должно служить и работать на то, чтобы э, человек взрослел и был э, культурно образованным гражданином. Вот образование же у нас практически не изменилось с тех пор. И, может быть, здесь тоже необходимо какие-то, вот, как вы говорите, с, с современными вызовами, реалиями уже что-то изменять. Конечно. Приучить. У нас тоже очень, это отдельная тема. У нас очень много вопросов и проблем, над которыми нужно работать. У нас очень много позиций для того, чтобы обеспечить качество образования. Да? Мы в этом направлении отрабатываем стратегию образовательную, да? саму, саму траекторию образования. Но, опять-таки, это вот все-таки все, все в жизни взаимосвязано. Очень много делает город. И городским школьникам, городским школам Несколько выигрышнее мы выглядим, потому что городские власти огромное внимание уделяют развитию школ, да, и это и в части финансирования, и в части обеспечения школ какими-то <coughs> мебелью, оборудованием, там, учебниками и все, да. И вот такая жесткая позиция сегодня, она, наверное, со стороны городских властей, она как бы, она выражена вот именно обеспокоенностью, да, обеспокоенностью э, жизнью и здоровьем детей. Потому что вообще все, э, все мы, работающие на благо города, э, это здоровье детей и сохранность их жизни. Поэтому э, эти условия мы должны обеспечить, каждый вот на своем э, рабочем месте. Конечно же, с тревогой, э, например, я, как руководитель городского образования уже вот говорила, для меня воскресенье – это очень беспокойный день. Я боюсь телефонных звонков, я боюсь что-то вот такое услышать, да, поэтому Понятно. озвучить. Понятно. Ну, Зухра, вы отмечали, что зачастую вот когда дети, особенно в нешкольное время, они находятся в компьютерных клубах. С Юридической стороны норматственность владельцев этих заведений как-то не будет рассматриваться или да, они отделаются штрафом и все им работы Мы им предлагаем, чтобы они на, на двери клуба была какая-то информация висела, что детям после одиннадцати вход ограничен. И в ночное время в том числе, да? Но и, идет все равно каких-то какие-то клубы исполняют эти нормы, а какие-то все равно погони за деньгами они как бы игнорируют, да. Конечно, ведется работа. Это ежемесячно у нас проводятся такие рядовые мероприятия, при которых вот выявляется. Но ну, сейчас вот стало более-менее более администрация уже как бы прислушивается, да, и как бы соблюдает эти вот наши нормы, да, которые мы вот. А норма ответственности у них есть за вот это, то, что вот в их заведении? Ограничиваемся разъяснителями беседами. беседами да? А больше, Пока больше. может быть, необходимо уже заставить, тогда тоже А да. все на уровне сознания. Будем Просто носить. если вот так взять вот, взрослый, да, вот ладно, в зимнее время, когда холодно, да, там на улице, но когда прекрасная погода, и смотришь забитые этой клубы, где сидят подростки, играют, я понимаю, что сейчас это новое веяние какое-то, может, это тоже своего рода способ общения, да. тоже какой-то метод коммуникации и так далее. Но тем не менее, все-таки, если мы говорим, что... Дети — это наше все наше будущее. Это необходимо, конечно, принимать другие меры. А вот в части развития инфраструктуры. Считаете ли вы, достаточно ли у нас сейчас, вот даже при каждой школе, спортивной площадки, оборудованной, вот, чтобы дети могли где-то приходить и заниматься? Конечно, недостаточно. Как один из вариантов вот, для создания, там, совершенствования инфраструктуры — это... Это конкурсные торги на э, арендные вот эти футбольные поля, да, площадки. Но сегодня многие родители за счет средств из общественного фонда сами обустраивают эти футбольные поля. И, э, но следует отметить, что огорожены почти все школы у нас. Это уже хорошо, да. И э, то нестандартное спортивное оборудование, которым располагают школы, на территорию школы, ну, конечно, недостаточно. Но директора работают в этой части для привлечения средств инвесторов, спонсоров. И э, вот этим они озадачены. То есть сегодня, на сегодняшний день, э, там, где огромные территории по 4 гектара, есть по 3 гектара, 2,5, там вот э, обустройство только через э, вот эти коммерческие поля. Но э, мы просим, чтобы и э, смотрим, чтобы возможность... Э, занятий спортом на этом футболе была в дневное время обеспечена, вот чтобы сам арендатор он мог, чтобы он позволял детям находиться на этом поле. Ну, а, конечно, в вечернее время это уже коммерческое поле. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос, вы в эфире. А, по техническим причинам сорвался. Но... Время тоже уже нашей программы подходит, а тема, она как была и остается актуальной во все времена, потому что действительно да. это наше будущее, это продолжение того, что мы есть. Вот, что бы вы хотели бы сейчас, вот, когда наступают самые длительные каникулы, пожелать все таки в первую очередь, наверное, самим родителям, чтобы обезопасить своих детей от подобных проявлений? Я желаю всем родителям проявить всю любовь, к детям, уважение к детям и э, создать, конечно, максимально такие комфортные условия для того, чтобы ребята 1 сентября загоревшими, отдохнувшими, вновь пришли в школы э, с хорошим настроением, вот позитивного, хорошего, такого отдыха. Давайте будем говорить о радостях, о, о каких-то хороших таких вещах, да, и э, дети, ну они, ну, они просто заслуживают для того, чтобы мы это им обеспечили. И терпения мне хочется родителям пожелать. Терпение, ну и... здоровье детям, и э, они просто дети должны быть счастливыми. Спасибо. Терпение всем вам. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на канале ЛТР.